Для вас Здравствуйте всем продолжение сегодня настроек компьютера. Если у вас ввели что такое, установили 360 Total Security и обновление безопасности 19, если у вас стоит система, которую я раньше вам выкладывал в рубрике. Но она как бы в Еморская, лицензионная, но она корягнута ключом. И вот такую вот ставить штучку крайне не рекомендую. Вот и все, что я сходил сказать. Вот не надо ее вообще это вот окошко закрывать и все, не надо ничего исправлять. Уязвимости все это полная хрень. Спасибо.